Добрый вечер. Владимир Егорович о подготовке семьи к взятку с акацией. Если э, с двухматочного режима. Организовать отводок на плодной матке, а основную семью без изоляции матки просто загрузить открытым расплодом за 10 дней до взятка сакации. Вот за эти 10 дней семья будет воспитывать открытый расплод, не войдет в роевое состояние, и на взяток сакации весь расплод будет запечатан. И семья находится в рабочем состоянии, с запечатанным расплодом, и матка свободно находится без изоляции. Такой вариант возможен? Спасибо. Не совсем понял, но постараюсь... Сейчас я озвучу свою мысль, а вы поправите. Вы говорите, дать максимально большое количество основной семье медовику открытого расплода. Матка в свободном перемещении. Матка в свободном перемещении. Затем подходит время акации. Цветение акации. Ну, я не знаю, как у вас в этот момент получится, что будет расплод весь печатный. И матка не изолирована. Хотя есть над чем подумать, можно попробовать. Можно попробовать, если, конечно же, удастся вот такую комбинацию подгадать, чтобы загрузить семью. Ну, опять-таки, загрузите вы семью открытым расплодом. А не боитесь вы, что пойдет, что можно здесь на подводный камень такой попасть? А кормилец там хватит? вот этот весь расплод вытянуть кормлением. Потому что сегодня мы обсуждали эту тему по быстро многонесущим породам маток, что не успевает появляться и обновляться кормилицы для того количества личинок, вновь появившихся, чтобы их полноценно выкормить. Поэтому смотрите, чтобы из этого... Из этой затеи не получилось, не получился вот такой нежелательный и плачевный негатив, что мы загрузим открытым расплодом. Его можно просто брать на момент взятка, наоборот, открытый расплод забрать из медовика в отводок, а туда дать печатный. Может, вы имели в виду это? Или я недопонял? Уточните, пожалуйста. Нет, вы все правильно поняли. Я думал, что вот за 10 дней до цветения акации просто от двух этих семей, которые в тандеме, двухматочные, двухматочная семья, сосредоточить открытый расплод в основной семье, а отводку дать печатный. Ну да, я понимаю, что можно перед взятком с основной семьи забрать открытый расплод. И да, я вас понял. Спасибо. Что опасность такая существует, что могут не выкормить они а этот расплод. То есть недостаточно будет молодой пчелы. Спасибо. Владимир Егорьевич, скажите, пожалуйста, вот обработка щавелевой кислотой. Влияет ли температура? Ну... Не ули, а вот, ну, снаружи, да, вот среды. И после обработки обязательно ли холстики? И холстики уложить ну, желательно какие пленку или ну вот такие вот как заводские, ну, как бы с материала. Насчет температуры. Ну, желательно, чтобы она была не ниже плюс 10 и, конечно, не выше плюс 30, когда вы обрабатываете. Если попадаете летом в обработку, значит, в вечернее время, когда температура снижается. Сейчас, вот в осеннее время, очень часто обрабатывают кислотой и дотягивают уже до таких вот низкоплюсовых, а то даже и до ночных заморозков. Пчела намокает, намокает, она тяжелеет, обрывается на холодное днище, коченеет, сутки полежала и все, и она уже не поднимется. Поэтому температура должна быть вот в этих разумных пределах. Еще может она на завтра облетаться хотя бы частично, и внутри будет, соответственно, температура, чтобы не коченели на днище. Ну и... Что касается второго вопроса по... Блин, ну, не держится в голове ничего. Второй вопрос, какой был по этой же теме? Ну, чем укрывать? Можно, вот, допустим, нужно обязательно укрыть и потом холстик положить. Если нужно, то какой лучше? Из пленки или вот, ну, с материала, вот, обыкновенный заводской холстик. Да, спасибо, извините. Ну, не принципиально абсолютно. У меня лежит просто одна пленка. Вот вы видели в ролике, когда я показывал, там некоторые моменты просто лежит пленка. Почему я сейчас ее еще не убираю? Потому что обрабатывал недавно щавелевой кислотой последний раз, ну, недавно, почти месяц, наверное, назад. И плюс объединение отводков, то есть в пару семей мне технологически еще пока нужна пленка. Затем я ее убираю, и даже бывает, и без пленки обрабатывал щавелевой кислотой, потому что. Процедура контактного действия. Я их облил как бипином в чел. Они опустились все в клуб, между собой перемешались. И от этого будет основной эффект. Что касается заводских вот этих вот матрасов, я бы вам порекомендовал вообще их снять сейчас, чтобы туда они и просохли перед тем, как укладывать их на, на зиму. И там минимум завелось под этими матрасами моли. Потому что она сохраняется в ули как раз в вот этих складках. Почему я убираю сразу? Только взяток последний прекратился. И расплод, выращивание расплода закончилось. Сразу снимаю все утепления, потому что моль идет в зиму. Она ищет где-то, чтобы сохранить себя до весны. И затем включить цикл, цикл размножения. Ну и прежде всего, где она начнет размножаться, это в наших сотах, в улье. Поэтому убираю утепление сразу, так что хотя бы с этой целью можно его убирать, оставить небольшие холстики или же или пленку, или пленку с холстиком. То есть не особо принципиально. Владимир Егорович, ну я это тоже, я после закормки сразу убираю, у меня нету сейчас ничего, ни холстиков, ничего вообще нету, я вот закормил там в конце августа, начало сентября да, и все, я... Холстики убрал, у меня их нет сейчас. Я просто имел в виду, вот именно для обработки нужны холстики. Ну, как бы, знаете, я имею в виду то, что пары там задержат этот холстик или что-то. Вот это я имел в виду, обязателен он или нет при обработке. А так у меня до самых морозов, как и у вас, ничего нет. Я ваши ролики смотрю, подписан на ваш канал. У меня до самых морозов ничего нет, потом только... Морозы начинаются, там, минус 7-10, тогда я только ложу им холстики, и все, больше не утепляю их. Да, обработку можете положить, логически. Там какая-то э, часть паров э, задержится, если по периметру положите, пленку или холстик. Все правильно, можно положить, можно оставить холстик. Так, слушаем дальше у кого какие вопросы. Добрый вечер, Владимир Георгиевич, у меня такой вопрос, сегодня поставил изоляторы, впервые с ними столкнулся, изоляторы хмары, купил 50 штучек, оказалось, но ну, я все время думал, что эти изоляторы устанавливаются между изоляторами рамкой, пчелы находятся, оказывается, изолятор ложится вплотную на соты медовые, вот и вот я думаю зайдут внутрь изолятора, вот я сегодня днем поставил эти изоляторы, матку посадил туда. Успеют ли зайти пчелы, чтобы сформировались, сформировались кормилицы, клуб к вечеру. Но ульи, конечно, полистирольные, теплые. Пожалуйста, называйте регион. Кто подключается с комментариями или вопросами. Называйте регион, чтобы можно было ориентироваться по погодным условиям. Теперь насчет примыкания изоляторов вплотную к меду. Кто вам такое сказал? Расстояние должно быть минимальным, да, но не прилепить изолятор к медовому печатке. Они печатку сейчас вскроют всю. И вынесут мед оттуда, и может произойти дефицит корма в зоне изолятора. Он и так там получается при широкоформатном размещении использования изолятора. В зоне его размещения формируется двойное количество пчел, двойная улочка. Там и так может произойти дефицит корма к концу зимы. Почему и полнометные рамки желательно оставлять по последней ревизии. А с чего вы взяли, что нужно вплотную прилеплять, прилепить? Изолятор. Где вы видели это? Мне книжечку за, вместе с изоляторами книжечка пришла. И ну, по, по иллюстрации я понял, что изолятор вплотную кладется на рамку. Если можно, объясните, как что сделать. Потому что я в ваших книгах. Смотрел, смотрю, вроде как верхний брусочек на этих рамках есть, ну, на иллюстрациях, на фотографиях там. Я в первый раз очень хочу этими изоляторами пользоваться. Они мне нравятся, но я не знаю, как это правильно сделать. Это Запорожская область, город Анаргадар. Так, понял. Смотрите, вообще-то раз у вас 50 есть, значит вы можете сделать еще 50. Сделать косынку. Но сейчас, в зиму, не знаю, как получится э, с этим объемом работы. Захотите вывозиться или нет. Делается, да, сверху брусок. Или же брусок, или скобы. Я такие специальные скобы показывал, есть где-то в роликах. Чтобы изолятор был заподлицо с верхними брусками. У меня на 230 высота, и, а там 240 его... Высота изолятора 240. И у меня он висит, то есть поднимается вверх, и когда рамку плашмя ложить на зиму, неудобно. Поэтому, если у вас позволяет провисание изолятора свободно, значит, прикрепляйте обычными двумя кольцами проволоки, которые вы натягиваете рамки, к этому изолятору 10 на 10 брусок. Такой же по длине, длины бруска вашей гнездовой рамки. И ставите в центр гнезда между сотами, между рамками. От рамок до изолятора должно быть где-то миллиметров 5, чтобы просто проходила пчела. Миллиметров 5. И самое главное, раз вы уже решились... Я не знаю, на какое количество вы сразу решились изолировать. Пожалуйста, максимально полнометные рамки, и их должно быть как можно меньше в гнезде. Даже 7-8 рамочная по силе семья спокойно перезимует на 4-5 рамках в гнезде. Но при условии полнометно-медовых. Чтобы не получилось у вас так, что эти 15 килограмм вы разместите в 10 рамок, по полтора килограмма. Выйдете на такое же количество, но изолятор по центру не будет гарантировать вам формирование клуба с осени до самой весны по центру. Семья уйдет на свободное пространство. Там, где и теплей. Очень чаще перекашивают на последнее тепло на юго-восточную сторону. Или та сторона, которая открыта. Это может быть и западная сторона. Бывает еще влияние магнитного поля Солнца. Поэтому обязательно корректировка по осени центра клуба относительно изолятора. Вернее, изолятор относительно центра клуба. Если клуб перекашивает, и вы видите, что ну, с одной стороны всего две улочки захватывают пчелами, а с другой пять Значит, понятно, что при похолодании, при поедании корму, клуб еще сожмется больше, и изолятор может остаться вне зоны захвата пчелами, и матка погибнет. Очень обидно, когда вот в таких ситуациях, кстати, за первые годы, почему изолятор попал в немилость. Потому что по старинке гнезда сформировали на большом количестве рамок, на количество меда вышли вроде бы, Постулаты прошлой теории науки пчеловодной о том, что матка является авторитетом для формирования центра клуба, она его держит, оказался несправедливым, неправильным, поэтому получили вот такую так, неприятность пчеловоды. А Поставили изолятор по центру, клуб, я вроде бы собрался, пока еще тепло, а затем клуб пошел туда, где ему по природе лучше, теплее. Пустые соты там он нашел, или... но ну, не важно. А матка уже ходит в природе за клубом, а не клуб держится матки Так что обязательно учтите эти нюансы. Если вы внимательно смотрите ролики, акцент делается при формировании в зиму, чтобы изолятор был строго по центру и минимальное количество рамок. Тогда маневра не будет клубу ни вправо, ни влево. То есть, изолятор постоянно будет в зоне захвата пчелы. Так, если что-то не договорил, спрашивайте. Смотрите, гнезда я зажимаю по максимуму. Перед сегодня утром, перед поездкой на пасеку, я смотрел вашу книгу. По-моему, экстремальная зимовка. И там по изоляторам хмары есть такая информация. Ну, не помню, как это так обзывается. Вроде бы как... в ну, Обратите на это внимание. То есть, вы пишете, что нужно изолятор поместить между тех рамок, у которых есть пустые ячейки, чтобы пчелы при формировании клуба не сместились в сторону на те рамки, у которых есть эти ячейки. То есть, я сделал как? Изолятор поместил между тех двух рамок, у которых есть для формирования клуба внизу, пустые ячейки ну а остальные рамки поставил полнометные если нужно ну это же я сделал потому что я вплотную сделал то есть я поеду эти, конечно эти которые уже установил значит если нужно все-таки изолятор поставить между полнометными рамками ну хотелось бы уточнить ну и потом, 46 семей у меня, в двух семьях, 2-2 маточных, в общем, я 50 изоляторов с малым запасом взял, то есть я решил стартануть на всю пасеку, ну как бы рискнуть. Ну, оптимизм, конечно, завидный, не рекомендовал бы, ну ладно, раз вы такой максималист, все мы такие, раз уже что-то делать, и чувствуешь на подсознании, что оно правильно и получится, сразу все, что там играться. Смотрите, если вы на полномедных рамках, полномедные рамки у вас возле изолятора будут стоять, значит там вилкой, пасечной вилкой, уголок от передней стенки продряпайте, проскарифицируйте, нарушьте печатку. И пчелы вынесут. С внутренней, со стороны изолятора хотя бы. Можно с обеих сторон эти две рамки скарифицировать. А можно хотя бы со стороны изолятора. Мед они оттуда уберут и там зацепятся за эти пустые ячейки. Я это имел в виду. Если есть внизу, вот у меня сейчас внизу полукорпуса стоят, и пустые там ячейки, ну, пустые соты, бывает там грамм по 200 до полкилограмма в полурамках меда, они хорошо формируют в пустых ячейках уже ложе клуба, основа, в этих полурамках, и захватывают как направляющие вот эти вот полурамки, или у вас, допустим, на двух корпусах, если у кого... Зимуют и кто практикует, внизу не оставляйте такое же количество рамок, как и кормовых вверху, потому что может перекосить в одну сторону, получится узковысокий такой эллипсный клуб внизу и вверху сразу. И так они и будут зимовать, и изолятор может в стороне остаться. Поэтому если зимуете на двух корпусах, то ли это полукорпус под низом, то ли это гнездовой корпус, Оставляйте всегда меньшее количество рамок и по центру, чтобы они служили как направляющие. Они трансформируют, они, как правило, маломедные, пустые ячейки, похолодает, а самое желаемое место для пчел, самое теплое, это пустые ячейки. Они с удовольствием захватывают это место и зацепятся, конечно же, за изоляторы, за корма, и будут как по направляющим подниматься вверх в процессе поедания кормов в неактивный период. Вот так где-то. Понятно, да? Если полномедные рамки, значит, сделайте там небольшие э... участки для того, чтобы вынесли пчелый мед оттуда, и появились пустые ячейки для того, чтобы зацепиться. Или если это один корпус, значит, они там будут формировать это ложе зимующее. Да, спасибо. Я вас понял. Зимой я на одном корпусе. Система у меня РУТА. Переделаю. Значит, поеду все как нужно. Сделаю на изоляторы. Ну, а крепить? Если я сделаю брусочки 10 на 10, чем их крепить? самореста там не зайдет? Или все-таки вот этими вот колечками из проволоки? Я... Крепил колечками. Есть пчеловоды, сразу обратили внимание на эти проволочные колечки, говорят, а мы берем крепежи, электри у электриков пластмассовые крепежи одноразовые, ну, знаете вы, такие, как, как удавчики, затягиваются и все. Они такие меленькие, тоненькие, так что вариантов предостаточно, чем вы это сделаете и как. Все, я вас понял, спасибо вам большое. Владимир Егорович, а почему бы нам не обсудить изолятор тот, что который я вам показывал, дал один экземпляр из ганемановской решетки, ганимановской решетки, треугольный, его можно располагать как угодно относительно клуба и вертикально в случае если малоформ МФО и под углом там, 45, сколько градусов, если это доданы или рута, это тоже относится к технологии содержания. И вообще, я думаю, что есть смысл подумать не о том, как сейчас решать все проблемы с доданами и рутами, а поговорить о тех малоформатных улях, которые в перспективы людей все равно перейдут так или иначе. С болью, с кровью, с поломанными спинами, руками и... Всем остальным, а так или иначе, вменяемые люди перейдут на малоформатные ули. Хорошо, согласен. Получится ли у того сторожило пчеловодства с 40 стажем с поломанной спиной переходить, не знаю, сомневаюсь. Ну, в перспективе, конечно же, кто начинает особенно, логику включают, есть информация, есть у кого посмотреть, поучиться, у кого послушать, будут переходить на малоформатные. Что касается изолятора, формат изоляторов, геометрическая фигура абсолютно никакого принципа технологически не имеет, это всего лишь инструмент технологии. Какой он вписывается в вашу конструкцию. В два корпуса захватить, или в одном корпусе разместить. Врезной это, межрамочный, полосочный, треугольник, параллелепипед. Ну, множество, множество. Я и все перепробовал, десять видов показывал специально для этого ролик. И Хмаре, говорю, еще при жизни. Писал статью, не совсем ему понравилось, конечно, но я написал, что... Изолятор, формат изолятора предложенный не является как панацея. Это всего лишь пробный шар. Изолятор всего лишь инструмент технологии. Самое главное это создать безрасплодный период для того, чтобы можно было проводить все остальные технологические приемы и маневры. Какой это будет изолятор, показывайте. Я вот смотрю в комментариях в фейсбуке люди делают из полосочек, из пластиковых и разделительных решеток и прямоугольные и вертикальные. но я не знаю как конкретно какой-то изолятор сейчас и какому-то изолятору отдать предпочтение как к самому, такому, самому э, ходовому, самому такому эффективному и универсальному на все случаи жизни. Я, например, косынка, вот я ее хмарин, обычный хмарин, разрезал на, по диагонали на трое, в любую конструкцию, в любую систему, полурамку, его верти, вертикально, по горизонтально он становится, захватывает два-три корпуса, если перевернуть вертикально, межрамочный. Знаю человека, который держит узенькие, вот вы, о котором вы говорите, узенькие изоляторы и притыкает вплотную к рамкам. Вот перед этим мы обсуждали. Широкоформатные нельзя присоединять вплотную к рамкам медовым. Потому что там большая площадь. Они сейчас вскроют мед, вынесут, и останется эта пустая зона без меда. До декабря месяца, до Нового года уже там не будет корма. А полоска, если изолятор узенький, но спичечный коробок, узкий и высокий где-то так на рамку 300. Так он его прижимает вплотную, вот в этом случае прижимает вплотную. Да пчелы убирают мед с под него из, -под... потому что понятно печатка там частично нарушена и пчелы убирают этот мед, но убирают всего на всю полоску в двух рамках а из торца разделительная решетка для контакта пчел с маткой. И он получается, что не увеличивает расстояние, хоть он и межрамочный этот изолятор узенький, межрамочный, но он не увеличивает расстояние между рамками, и туда заходит то же количество пчел, одна улочка, как и при обычном формировании и размещении рамок между собой. Причем бывает и по нескольку маток держат, такие узенькие. Но тут температурная зона может внести коррективы, потому что где-то в какую-то холодную зону попадает одна из маток при перемещении клуба. Может быть проблема. Ее могут бросить, потому что запах ее будет, ее воспринимать будет хуже. Ему и наклоняет вдоль, как перемещается клуб, наклоняет один край нижний у передней стенки и затем градусов под 60, может чуть ниже, под 40-50 наклоняют, как клуб будет подниматься вверх, затем перемещаться к задней стенке, чтобы эта полоска, изолятор из полоски был в зоне захвата постоянного клуба при перемещении его в процессе зимовки. Если есть у вас конкретно что-то об этом изоляторе, достоинство, преимущество, сказать, как он вписался в вашу конструкцию, пожалуйста, мы для того и общаемся, чтобы не, не только я рассказывал, потому что все не охватишь, все не, каждый пчеловод ⁇ это своя технология. А тем более, когда появляется как эта тема, тем более там будут вариации. Так что, пожалуйста, если есть э -э -э, ремарка, что-то добавить, слушаем. Значит, э -э мой изолятор, я выкладывал, э как я, ну, по своей бедности не, не мог найти изолятор хмара, и решил все равно изолировать, и решил найти способ, каким образом. Ну, идея пришла в том, чтобы сделать можно посмотреть на канале это проще было но в общих чертах объясню как выглядит этот изолятор он представляет собой брусочек 10 на 10 даже 9 на 9 миллиметров вот, длиной миллиметров 400 на зиму и летом 200 миллиметров анимановская решетка с 12 рамочного, Улья режется на полоски шириной где-то миллиметров 50-55. На деревяшке, вот этой, на этом брусочке 9-9, на 9, э, э, стачиваю на наждаке, можно болгаркой, можно э, ламильным кругом стачивается чуть-чуть под углом, чтобы одна сторона была под уголком. Осторожно. Степлером прибивается. Кусок полоса ганимановской решетки во всю длину. Вторая тоже прикладывается к другой на противоположной стенке бруска. И прибивается тоже степлером. Тоже ничего сложного нету То есть, изготовить этот эту реш... изолятор, это в принципе дело 15 минут. То есть, в принципе, беру ганимановскую решетку, полчаса, и у меня 6-7 изоляторов у меня уже с нее получается. То есть, это вообще никаких сложностей нету не надо каких-то больших денег тратить. Это ну, все доступно и дешево. Вот. Торцы э, вырезаются под э, 9-миллиметрового этого, этого же, этого же квадратика, вырезается на конус, такая вот на, на нет сходящая такая полосочка, отрезается ножовкой по металлу, вставляется тоже степлером, то есть заглушивается со всех сторон. Каким образом туда посадить матку? Берется из этого же клинышка 10 на 10 или 9 на 9. Опять же, затачивается такой вот карандашик, вставляется с длинной стороны, та, которая не прибита, она за счет того, что аниманка, она сдерживается. Ну, я вам давал этот, можете посмотреть у меня на канале, Ну, для тех, кто не может посмотреть, рассказываю. Вставляется этот клинышек, раздвигается. Раздвигается ганеманка там, где она просто представляется Не на бруске, а противоположной от бруска стороне И все, берется матка за крылышко, туда вставляется А потом вынимаешь брусочек и ганеманка захлопывается То есть вот таким образом устроен этот изолятор Как его применять? В зиму, чем хорошо в моей конструкции в улья Что это оставляется 8 или 9 рамок можно 7, но я в основном выставляю 8-9 рамок. Верхний, верхний корпус у меня полномедный получается, нижний маломедный. И вертикально вставляю в центр, там между 4 и 5 рамкой. Раздвигаю, беру просто рамку, если они стоят параллельно, я сдвигаю чуть-чуть, изменяю угол. И вертикально она ставится у меня на 2, через два 2 корпуса. Сквозняком. Я точно знаю, что это будет все в центре. Они выберут мед с двух сторон вокруг изолятора, желанный, который, где, где там будут сидеть пчелы, и они точно, клуб будет посередине. Таким же образом и ставлю и второй изолятор через рамку, то есть четвертая рамка стоит, пятую сдвигаю чуть-чуть по диагонали, чтобы могли зашли. с одной стороны изолятор, и через рамку вставляю другой изолятор. Все, две матки зимуют точно в центре клуба. И еще за ними еще там 4, 3 4 рамки. Клуб никуда не сдвинется. Подъем только вверх. Ну, Других проблем не вижу. Система, э, рамка половина украинской. Я взял, думал вначале на украинскую ходить. А потом нашел так называемый улей-бобер есть. Можете в Ютубе посмотреть, он меня подтолкнул на эту идею. То есть половина Додановской перевернутой или полуукраинской. Высота верхней планки 375, и клуб получается 300, рамка 300 на 220. Ну вот, вот такая система, никаких проблем с зимовкой. Всегда зимуют хорошо, еще ни одной, вот за все мое пчеловождение, ни одной потерянной семьи даже... Те семьи, которые дрыщи, которые фактически ну, в Дадане на двух рамках никогда не выживали. У меня выживали, и все нормально весной стартовали. То есть выжимаемость великолепная. Вообще я не вижу проблем с этим улем. И если летом на взятках говорили, вот не хватает, там, у, могут пороиться, ни разу ни одного роя. Я, я только... В этом, а, не то, что ни одного, я маленькие райки выходили, но только не с основных семей, а с отводков. Почему-то, не знаю почему. Но, то есть, что будет больш, высокие башни, но больше четырех корпусов у меня не получалось. Я работаю в нижние два корпуса матка сеет, верхние два корпуса медом заливает. Только успеваю забирать мед. И все. То есть проблем никаких, все удобно, все хорошо. Ну, я доволен, мне эта система нравится. А с изоляцией лучше вообще придумать не, не, невозможно. Никто никуда не уходит, все контролируемое. Ну, не знаю, додану не вернусь, и в этом году наконец-то те, что были доданы, я начинал, сбавился и, и, и никогда не буду их, и никому не советую даже, даже врагам своим их иметь. Все, извините, что так сумбурно. Добрый вечер, Владимир Егорович, Сергей, Ростовская область. У меня э, три вопроса. Один вопрос, что делать, если клуб начал формироваться у задней стенки? Изолятор «Косынка», разумеется, сориентирован на переднюю стенку. В прошлом году у меня э, семья одна перезимовала, ну, тоже клуб был у задней стенки, но матка тогда была не изолирована. И она... Так и шла по задней стенке, а потом э, вторую половину зимовки продвигалась к передней стенке. Первый вопрос. Второй вопрос. Обязательно ли сдвигать рамки к стенке? Можно ли э, э, соединять семьи через пленку, когда рамки по центру, ну, чтобы лишний раз мне уже не переформировать гнездо? Вот. Ну и третий вопрос. У меня один отводок, там семья Трутовка была, исправление было, в общем, запоздалый отводок, долго расплод был, матка буквально недавно, я ее только изолировал, но буду соединять с семьей, у которой матка давно уже, ну, в начале сентября, изолирована. Я читал в вашей книге, что вроде бы, нельзя сразу по теплу изолировать, только лишь при прямом соединении уже по сильному холоду. Правильно ли я понял? Спасибо. Так, по первому вопросу насчет перемещения, насчет формирования клубов задней стенки. Ну, я сколько замечал по своим, особо меня это как-то не напрягает. Они формируются... От задней стенки поднимается вверх, перемещается к концу зимы, к передней. Но слышу от пчеловодов, что не всегда. Не всегда это бывает. Поэтому, если система с отъемным дном, значит, разверните или рамки переставьте, пока еще погода позволяет. Центральные, те, что у вас сзади, вот с изолятором, возле изолятора. То есть переверните хотя бы центральные рамки с пчелами к передней стенке, но при условии, если еще позволяет температура. А так у вас есть практика, когда пчелы, формируются, формируясь сзади, поднимаются, тот же самый процесс происходит, поедание кормов, только не к задней стенке, как обычно, от передних, к задней, а от задних, к передней. Теперь насчет присоединения отводка. Конечно, тут температура будет играть роль вот напрямую. Я покажу присоединение напрямую при более пониженных температурах. Присоединение напрямую. И что касается по центру, если размещены... Клубы, то есть две семейки, объединяемые по центру. Конечно, никакой проблемы. Вы просто заднюю стенку приподнимаете и отворачиваете по всей длине, чтобы остался просвет там в палец два, по рамкам. Видно будет, как там вы с помощником или сами будете. отворачивайте не именно уголок отворачивать уголок просто проще отворачивать тут вам придется чтобы или же кто-то помогал или ну так вот завернуть хотя бы визуально увидеть что вы оголили рамки есть там просвет то есть не принципиально не первый вопрос не второй и третий будет у вас возможность увидеть я покажу в ролике он принципе есть эти все присоединения я показываю. Из года в год повторяю. Ничего, в принципе, так нового я не придумал и не наблюдается. Ну, освежить памяти покажу все равно. появляется новые. Листать не хотят там две сотни роликов искать. Поэтому дай им свежее сразу покажи сейчас. Поэтому так вот где-то я с ответом на ваши вопросы. Спасибо большое, я все понял. Я думаю, может быть, чем решать эти проблемы с Доданами, как вот это начинать с задний, с передней, подниматься туда, разворачиваться вот сюда. Может быть, пока еще не набралось 50 ульев перейти на то, что будущее, то, что с будущим, то, что перспективно малоформатный улик где все работает по вертикали где легко решается проблемы с медом с матками со всем то есть все решается легко просто без, без никаких заморочек проще перейти сразу когда у вас еще чуть-чуть там вот два трети да дана осознать что, что вы занимаетесь вот навязанными какими то глупостями вот и перейти на нормальное пчеловодство с которым не задаете вопросов глупых и, и все легко решается я вам насчет э, того что вы сейчас озвучили скажу так все самое серьезное на профессиональном уровне в жизни получается когда человек к этому подходит сознательно а пихать в затылок его и говорить вот это вот э, хорошо то плохо чем ты занимаешься то плохо есть такие которые у меня например да четыре лежака, и 50 корпусных. Я когда занимаюсь лежаками, есть понятие «привычка». Привычка. Все отлажено. Тяжело может быть, но все отлажено. Попадает лучший, да, лучший, маневренней, но человек сталкивается с какой-то неопределенностью, с какими-то моментами, похожими на то, с чем он привык, из года в год сталкиваться в своей технологии. А у нас и не круглый год работа работа сезонная нервы в напряге, как что-то не получается уже пропустил какой-то момент неделю-две развития и все то роевая аппарату обгуматок не досмотрел у меня на мою пасеку 50 семей со стата ну 40 стартует бывает затем уже раскачиваю с отводками больше и есть четыре лежака, 5 лежаков. И вот когда идет вопрос сформирования отводков, так я время на них занимаю больше, чем на все у те свои 50 с лежаками. Даже сам факт, бывало, вот так тянешь за ручку его с конца в конец пасеки, потому что нужно там сформировать, потому что по-другому не получается. Рамка уже не та. А кто-то, занимаясь наоборот лежаками, ему сейчас «дай», Уникальный, универсальный, то, что я, казалось бы, закрытыми глазами все делаю, вы делаете, вот, он на него смотреть не будет и не захочет. Поэтому навязывать кому-то. Получается, у нас что-то. Все, это наше, это мое. И дедушка уже не будет скрипеть там над этими удавами, над альпийскими. У него так получается, слава Богу, чтобы хотя бы дотянуть свою тему и быть способным. Физически обслуживать то, что на сегодняшний день получается. Поэтому все, что профессионально, чего мы добиваемся в жизни, получается, и благодаря тому, что мы это усваиваем сознательно. Как-то, я думаю, не особо приятно тем слушать, кто занимается идоданами, Пускай похвалится доданами кто-нибудь, у кого есть они, и как они работают с ними. Есть ли положительные моменты по количеству меда, хотят ли они перейти в другую систему. Вот, пожалуйста, мнение другое есть, существует сейчас вот из слушающих. Я, прошу прощения, еще раз ворвусь. Значит, Энергодар, Запорожская область. По изоляторам разговаривал. Значит, система системы РУТа улья шестерамочная стал делать. Полистирольные. Смотрю, степлера очень нравится, технология. То есть, это те же, по сути, малоформатные ули На короткие, если длинный взяток, то совместные корпуса десятирамочные. То есть, три шестирамочника. Два десятирамочника сверху и вперед. То есть, если малый взяток, акация, там, э, маслина, то можно ставить свои корпуса шестирамочные. Если пошел главный взяток в виде кориандра, либо э, подсолнуха, ставятся совместные корпуса на три шестирамочника, два десятирамочника и огонь. Ну, Владимир Иванович, вы совершенно правы в том, что кто к чему привык, к какому пчеловождению. Вот, допустим, не говорю за себя, да возьмем, вот, давайте, Миленин, да, он под себя ему за 80 лет, он поделал себе то, что он может, с чем он справляется и занимается человек успешно, хорошо. Я, допустим, у меня до доданы, 10-рамочные доданы, этот гнездо, Гнездо додан, а подмет у меня идут корпуса, анимановская решетка и эти полукорпуса, 145-я рамка выше идет. И отлично все получается. Получается старую суш менять нормально, все приспособился. Как бы кто к чему привык, да, вы здесь совершенно правы. Виктор, Владимирович, хочу добавить, что нужно понимать, что нет идеальных ульев, идеальной системы. У каждой из своей системы, системы ульев и технологий есть плюсы и минусы. Вот докладчик перед этим там выхваливал свои там ульи, например. Ну, а если он захочет их продать, кто их купит, эти ульи с такой формацией? Ну, простой, банальный пример. А ранние взятки? Например, даже десятирамочный улей э, на трёхсутую рамочку. Пожалуйста, боковая заставная поджать гнездовую часть сверху через ганиманку, э, магазинчик поставить и можно брать э, ранее меды. То есть технологии разные есть и одеяло привычки, конечно, тоже. Ну, а правильно вы сказали, что человек должен постепенно прийти к этому и выбрать для себя... Какая сама ему система подходит? Спасибо. Еще раз э, добрый вечер. Владимир Григорьевич, такой вопрос. Э, если ма маточка находится в изоляторе, э, теряется ли ее работоспособность, если взять э, цикл, э, значит, когда маточка работает? ну, скажем так, условно, круглогодично, и маточка, которая не, наход... не находилась в изоляторе. Вот меня этот интересует вопрос. А если снижается работоспособность, ну, как бы в процентном э, отношении, а может вообще она не снижается, а вообще, может, она наоборот увеличивается? Вот, э, Владимир Егорович, если бы вы э, ответили на этот вопрос, спасибо. Я маток меняю каждый год. Практически всю основную ударную группу пасеки. Те матки, которые остаются старые с прошлого года, и они не поменяли, а я создаю условия такие, отводок, сначала формирую отводок на старой матке, затем отводок из отводка. Так вот, в отводках из отводка Старые, старые тоже матки. 75-80% процентов маток меняют. То есть я добиваюсь того, что я в зиму получаю уже с тихой смены маток от хороших, перезимовавших, отработавших. А те, которые идут, их не поменяли, они идут на вторую зимовку и на следующий год выходят из вторичной зимовки в изоляторах. Вот это кандидаты на селекцию. Потому что изолятор, да, это, это экстремальная ситуация для матки. Замкнутое пространство, она постоянно рвется на, на соты, потому что они рядом. И если матка переживает две зимы в изоляторе, а таких бывает процентов 5-10 всего, вот это и есть костяк для селекции. Поэтому аналогии провести, как она вот год работает с изоляцией или не изоляцией, у меня просто не получается. Я делаю так, как, чтобы пасека была работоспособной, чтобы она была рентабельная. Какое количество маток будет работать, а должно как можно больше, этот сезон показал, маток обгуливаться на пасеке. В этом году 50% маток этого Года пошли, 30 вообще пошли в ноль никуда, а 20% заменили. Поэтому практически 50% процентов маток плохо обгулялись, был никакой сезон, бескормится. Но благодаря тому, что обгуливалась их несколько, было из чего выбрать. И вот сейчас более-менее пасека подходит к концу сезона. В принципе, с тем же количеством, но по силе, конечно, слабее раза в полтора. Потому что у меня еще и направление маточное молочко, оно головке не гладит физиологию пчелы. Так что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, если снижается, не снижается. Да, это экстрим, для матки это экстрим. И матка в замкнутом пространстве со скрытой патологией или из какой-то нежизнеспособной физиологии не выживают. И это один из элементов, как, то есть одно из достоинств изолятора, я считаю, как элемент селекции, естественного отбора. Так что, сожалею я не могу так вот вам ответить на вопрос, как они ведут, провести аналогию с изолятором или без изолятора. Это уже, если вам интересно, вы можете просто для себя провести аналогию. А то, что отбор ведется, да, есть такое. Есть гибнуты по причине изоляции. Но плохо ли это хорошо, я считаю, что неплохо. Если, опять-таки возьму за пример, Волохович и Цебра теряют 200% маток, 200% маток теряют, объединяют по три в одну. Но потеря, считают они, здоровая в чем? В том, что выбирают суперкрутую одну семья. Следующий сезон начинается уже автоматически с предварительной селекции этого сезона, потому что выбрали лучшую. Ну вот, вот так я... Если что-то может хотите дополнить, пожалуйста, вопросим. Вот, интернет все же выбивает. Коротко спрошу. Владимир Егорович, я наблюдаю уже в третий год, что заклещванные семьи, у меня, как правило, 2-3 семьи получаются очень заклещеванные, да, хотя и обрабатываешь одинаково, но вот получается так. И вот эти семьи, вернее, в этих семьях пчелки облетываются чаще. И если... Похолодало уже, другие семьи не облетываются, то вот эти семьи, они уже и просевшие, то облетываются. И у меня складывается впечатление такое, что заключенные семьи чаще и в другой раз и в непогоду могут облетываться. Может это мое заблуждение или э, такие э, неправильные наблюдения, что ли? Но вот э, подтвердители вот э, мои Наблюдение в этом плане. Я вам сейчас скажу, что если вы не будете принимать меры или вовремя не примете, то эти облеты превратятся в слеты. Этих пчел просто не станет с концами. Их беспокоит. Раз была заклещенность большая, значит, и еще нужно нам помнить то, что клещ, раз уже вы обнаружили, что в семьях клеща было много, больше, чем обычного. При... В тот период, когда день идет на сокращение, все, мел... все мелкие насекомые и животные, те, у которых сезонное размножение, во второй половине лета готовятся к зимовке. В семьях сокращается расплод пчелиных, количество расплода. Если с клещом мы ничего не делали, или слабо обработали, ну, мало ли это по какой причине, или перезаражение какое-то получилось, то и, и даже там, где клеща вроде как была нормально, не все самки клеща спешат сейчас в последний расплод. Вот говорят, мы в прошлый раз обсуждали на Зела, дает ли эффект вырезания Последнего осеннего расплода и первого весеннего. Это раньше было при союзе, еще рекомендация вид служб за технический метод борьбы. Но не весь клещ там будет. Думали, что клещ последний, который последний расплод, и весь клещ, который залито накопился, тот, которого мы не он сконцентрируется в этом последнем пятаке расплода. Ничего подобного. Клещ уже, когда начинает количество расплода сокращаться, уже не сеявшие, то есть не откладывающие яйца самки, ворова, начинают прятаться в тригиты. И они именно там залегают и так глубоко, что их оттуда не выкуришь и бипином. Поэтому очень часто пчеловоды обрабатывают, когда обнаружит, что треща много, стреляют и стреляют из этих пушек. И термокамеры, и, и бипином, а он сыпет и сыпет. Вот поэтому и сыпет. Ему не дать просто в течение сезона накопиться до такого количества, чтобы произошла такая, такая картина. Может где-то вы как-то пропустили этот момент, недообработали, не или, или может было расплода больше, чем обычно в этих семьях изначально с весны. А раз было больше расплода и недостаточно качественная, эффективная обработка с весны была, значит, и, соответственно, пошел и клещ размножаться и накапливаться. А пчеловоды очень часто... Прибегают как чисто для самоуспокоения весной при наличии печатного расплода. бипи нам там разочек, или с кислотой, или с дымпушкой пушки разочек, но ну, ничего же оно не даст. Абсолютно, потому что это препарат быстрого действия, эффективный только в отсутствии печатного расплода. Потому что весь склеч находится именно в печатном расплоде. Особенно весной. Он стартует для размножения, сохранить себя как. Вид, инстинкт его погонит в этот первый расплод на размножение. На открытых, на взрослых пчелах его будет минимум. Мы обработали пчелу, а для пчелы это тоже не повидло, потому что любой акарицид автоматически является инсектицидом. И мы вот при наличии печатного расплода с малым по пчелам сокращаем им биоресурсы, а потом удивляемся, почему такие семьи посили. И клещам много, а клещ как был, так и есть. Так что, пожалуйста, старайтесь проводить мероприятия в течение всего активного сезона, начиная от облета и до главного взятка. Как можно больше сократить ему численность, весной обрабатывать, ставить полоски, глицерин со щавелевой кислотой, если кто не, не, связан, не хочет связывать себя с химией. Используйте, формируйте без отводки, формируйте отводки безрасплодные. Это был еще метод в советские времена. Формировался, то есть поняли, знали, что один из лучших и самых эффективных способов борьбы с клещом, это не дать ему накопление, убрать среду инкубации. А накапливается он именно в расплоде. Берут семью, формируют отводок переносят туда весь печатный расплод в отводок. А в основной семье, где плодная матка, один открытый, обрабатывают ее щавелевой кислотой. Весь расп... Понятно, что весь клещ на взрослой пчеле, которая есть. А в отводок отнесли весь печатный, основную массу клеща. Пока болелась матка, вышел весь расплод. И в этой ситуации весь клещ теперь на взрослой пчеле. Обработали отводок. Вот в чем эффективность обработки и борьбы с паразитом. А в этом в последние годы его просто с увеличением продолжительности активного сезона и увеличением периода размножения пчел, то есть воспитания расплода, конечно же, он не упустит возможности для накопления своего собственного клеть, как, как вид в природе для своего сохранения существования. И не случайно и изолятор вписался в эту тему, потому что в природе самый главный фактор оздоровления был от любых болезней, и расплода, и паразитов типа инвазий, типа клеща, ворова, это роение. Улетели, все осталось в гнезде, в печатном расплоде, какая-то часть пошла с пчелами, с роем, но ну, а пока полетала пчела на жаркой погоде, он потерял влажность 10-15% и осыпался и тот, что был. И даже если произошло перезаражение при наращивании силы роя, то в зиму он идет с ворога, но то есть есть, но нет воротоза. Беда в этом году, особенно беда, и вообще по всей планете воротоз представляет самую главную угрозу для существования целых колоний обратить на это внимание. И этот сезон ну, для нас будет, я не знаю, уроком и, и показательным. Клеща как понасыпали в семьи. Ну так вот, слушаем дальше, у кого какие будут вопросы. Владимир Иванович, извините, еще спросить у вас хочу. Спасибо большое, во-первых, за такой развернутый э, ответ. Вот э, весной я обрабатываю кислотой. Ну как, 35 миллиграмм кислоты, стакан сахара и довожу до литра. И вот этим раствором обрабатываю. Так я все же сахар применяю, стакан сахара на литр, так скажу. Вот. А из вышесказанного вами, то как бы сахар нежелательно применять. Я так понял? Так что обрабатывать тогда без сахара? Я тоже смотрю, как бы вот здесь э, есть опыт, товарищ рядом со мной, он сахаром обрабатывает весной, именно добавляет сахар. Вот. А вы как бы не то чтобы утверждаете, но проскользнуло мысливо, что сахар не обязательно э, добавлять в кислоту, Вот этот раствор. Я так понимаю, Владимир Егорович? Я категорически не соглашаюсь с, этим, с этой процедурой. Раствор, сахарный раствор и добавлять тудащавливую кислоту. Понимаете? Я объяснял почему. Потому что пчела его начинает слизывать. То, что мы губительный эффект не ощутим в весеннем, в весеннем в весенней обработке, потому что идет. Впереди сезон, идет наращивание силы, обновление поколений. А вот в зиму, может оно и пройдет, и сработает. И сработает, эффект такой же будет, как и вы чисто водным раствором обработаете, как бипином по улочкам. Точно такой же будет эффект. Потому что эффект будет контактного действия. Пчелы сейчас смешиваются между собой, обтираются, клещ там, присоски обжигается и он покидает хозяина. Если мы добавляем сахар, его слизывает пчела. И попадает в гемолимфу, нарушаются физиологические процессы, страдают мальпигиевые сосуды, клетки, которые высасывают продукт распада белка, мочевую кислоту и выбрасывают в кишечник. То есть очищает постоянно, как наша лимфа, очищает кровь. Это во-первых. Во-вторых, так вот будет страдать при щавелевой кислоте. И вы обрабатываете это весной, вы говорите. У вас при этом печатный расплод есть в семьях? Вот ответьте сразу. Если есть печатный расплод, то это обработка ваша, что мертвому припарки, сразу говорю, щавелевой кислотой. Потому что это препарат быстрого действия. Если, конечно, вы обрабатываете, и у вас матка была в изоляторе, и вы в безрасплодном периоде, но тут эффект будет. И то обрабатывать нужно дважды. Я сейчас дополню, если хочу от вас услышать вот, ваш, вашу технику обработки весной этим раствором. Владимир Егорьевич, значит у нас облет с 8 марта по 15 марта. Вот это в Беларуси, в моем конкретном регионе. Как только пчелка облетелась, сразу же обрабатываю ее. Ну, здесь э, сложно сказать, что во всех ли семьях есть расплод. Но я несколько смотрел семей, там маточки начинают уже работать. И закрытые, да, бывают закрытые, но э, на детскую, может, на детскую ладонь. Вот э, как бы совсем-совсем его э, мало расплода. Ну, понятно, но матки, в общем, у вас не изолированы. И проконтролировать особо вы, и, допустим, вот эти вот три семьи, у которых очень заключенные до этого момента, вот и проанализировать бы, ну вы вряд ли, конечно, сейчас в памяти восстановите и вели учет этому. А после изоляции, когда я вот выпускаю с изолятора маток, расплода, понятно, нет. Идеальная ситуация обработать просто щавелевой кислотой, водным раствором. И якобы клещ, который и перезимовал, должен сейчас весь посыпаться, погибнуть. Но не тут-то было. Он не, сидит, он, не, он не сидит весь прямо на макушке у пчелы, на грудке сверху, и ждет, пока его обработает. Его, сохраняет, его держит инстинкт самосохранения до последнего в терегитах. И выходит он оттуда только тогда, когда появляются первые личинки перед запечатыванием, чтобы из у пчелы сразу нырнуть туда на размножение, минуя все вот эти вот опасные моменты, какие могут его, его ну, наблюдаться для клеща. Поэтому обрабатываются дважды, даже в, в, в теме изоляции. Я выпускаю маток сразу после облета, обрабатываю, раз, осыпается. А затем через неделю, когда появляется уже открытый расплод, и когда клещ начинает максимально выходить из тергитов и нырять для размножения вот этот расплод. А так он не сразу весь вот сидит на, на пчеле и ждет, пока появится расплод. Он сидит там глубоко. У него методы ухищрения уникальные. Я проводил лет 15 назад 10 исследований на эту тему, когда не получилось продолжительностью жизни пчелы большей побороться, изолировав матку с клещом. Все. И обе ресурсы оказались такой же, как и у пчелы. Так что, ухо востро держать. Насчет клеща, как бы там ни было, ну, не, не хочу вас отговаривать от, от того, что вы уже в практике обкатали, получается у вас это щавелька с сиропом. ну, Пускай это будет мое мнение. При мне оно останется. Я, я, например, не согласен ни логически, ни не думаю и так практически. Если Я спрашивал некоторых зимой, те, которые обрабатывают щавлю кислотой с сиропом. Говорю, как зимует, плохо. Поэтому тут, видите, весной, может, оно незаметно просто. Вы обработали, произошла смена генераций несколько поколений пчел, и оно все как-то ушло, выровнялось но то, что это может повлиять на биоресурс пчелы, на продолжительность жизни, зимующие именно, вот это, это может быть. Я объяснил, почему. Так, ну, всего доброго. Если еще есть у Беларуси вопрос, пожалуйста. Владимир Владимирович, большое вам спасибо за разъяснение. Вот именно, что и определить ведь сложно, или ты добавляешь сахаром, или без сахара. Но вот как вы сказали, что это ведь невозможно заметить. Спасибо большое за развернутые ответы. Очень благодарен вам. Вот у меня создается впечатление, что э, творчески подходят пчеловоды к э, созданию того, чтобы как можно больше навредить в а Владимир Егорович э, всеми своими силами из э, зелов зела повторя... занимается тем, что как попугай повторяет одно и то же, что на прошлом зела, что на позапрошлом взял, Каждый раз одни и те же вопросы, никто ничего не слушает, никто книжки не читает, никто ничего не изучает, а Владимир Егорович творчески каждый раз повторяет одно и то же. А пчеловоды, эти клещеводы, извините за выражение, клещеводы. Они занимаются тем, чтобы придумать, как же сделать так, чтобы было хуже пчеле. Я, конечно, извиняюсь, возможно, виноват. Прошлое дело не слушал, не смог поучаствовать. Но у меня такой вопрос к Владимиру Егоровичу. По... Ой, так быстро хотел сказать... По испарителям щевелки, забыл, извиняюсь, как называется, Значит, стоят они немало. А какой эффект все-таки в расплодный период, без расплодный, с изоляторами, без изоляторов? Пожалуйста. Ну, сублиматор, вы хотели сказать. Ну, что я вам скажу насчет вот этих всех пушки. Повторюсь, пчеловоды на мое, к моему удивлению и уже довольно-таки не одного десятка даже лет практики до сих пор не могут дать разницу, усвоить различия препаратам быстрого действия и длительного. Вот вы назвали сейчас сублиматор, возгонку. И щавелевая кислота, когда испаряется, во-первых, это же муравьиное, это раз. Во-вторых, это препарат быстрого действия. Быстрого. Эффективен только в отсутствии печатного расплода. Это разовый. Сегодня вы обработали, сегодня будет действовать, но ну, может еще завтра. Если масса в улье печатного расплода, ну, для кого вы, кого вы обработали? Вы обработали пчел. Понимаете? У нас на сегодняшний день сводится больше, вот перед этим сказал, человек, что из, из зела в ЗЭЛА, получается, что я вот разъясняю, что такое препарат быстрого действия или процедура быстрого действия и длительного. Мы обрабатываем, мы гоняемся за одним клещом уже в конце сезона. Уже мы откачали, все, получили товар. Мы довольны. Бабки впереди, где-то там уже маячат на горизонте. Теперь надо, вспомнили, что нужно обработать пчел от клеща. И начинаем готить. И пушки, и термокамеры, и бипины для контроля пару раз еще. Но не забываем, что почему с клещом очень трудно было бороться изначально еще в 50-е годы, как только он зашел на Дальний Восток. Не могли найти против него отравы, потому что все автоматически било по пчеле. Он полностью скопировал антагенез медоносной пчели, полностью. Все, что вредно для клеща, вредно и для пчелы. И вот мы начинаем гоняться уже по осени, стреляем 5 раз, 10 раз, нам еще в догонку. Кого мы обрабатываем? Кого мы обрабатываем? Мы пчелу обрабатываем, мы уничтожаем ее биоресурс. А потом удивляемся, а, пол ведра подмора по весне, и почему такая зимовка неудачная. Потому что есть понятие биоресурс пчелы ресурс, продолжительность жизни. Ее нужно как можно э, бережно лелеять и в зиму запустить как можно менее изношенной. Чтобы расплод не воспитывала эта пчела зимующая, сахара не затравить ее на переработку, чтобы летная старая износилась, чтобы в товарном медосборе не участвовали. И как можно меньше заключенности понятно, но. Обработки сделать вовремя, своевременно и препаратами нужного направления. И самое важное, я сегодня говорил, не дать залито накопиться. Залито накопиться, потому что он во второй половине сезона уже заходит в тергиты. Он уже не бежит в последний печатный расплод. Только уже бескрылая пчела, это, она просто уже, так бы она слетела до этого, семья. А так она уже не в состоянии слетать, там некому слетать. Потому что бескрылая пчела последняя, та, что должна зимовать у нас. И мы уже обрабатываем по осени, мы уничтожаем просто продолжительность жизни самой пчелы. Вот нам нужно, обработали бипином раз, да та там три высыпало, но три клеща, пять-три. Ну надо, чтобы ни единого не упало. Обрабатываем, еще даем порцию бипина. Ну и кого мы обработали? Конечно же мы обработали пчелу. Мы пчеле подорвали физиологию и сократили ей продолжительность жизни, потому что нарушили обменные процессы. Те, которые полноценно в фазе гипобиоза должны протекать в процессе неактивного и фазе зимовки. Не дать размножаться. Лучше предотвратить войну, чем затем восстанавливать разруху. Это намного будет дешевле. Так вот, чтобы не, дать, не допустить войну, Вот мы должны от начала облета и до самого, когда пчела будет готовиться в зиму, не давать поднять голову клещу. Его титр и свести к минимуму. А при этом нужно знать, в какой период, какими препаратами обрабатывать. Раз вы весной встретили семью матка в свободном перемещении, понятно, там будет расплод. Как бы вы ни хотели, в детскую ладошку, взрослую, или там как голова уже будет расплод, вы проконтролировать не можете. Там будет расплод, однозначно. Значит, эффективны в этом случае только полоски. Чтобы не играться с химией, флувалинат и значит, делаем мы полоски из глицерина, глицерин щавелевого кислота и ставим. Но это должен быть препарат длительного действия при наличии печатного расплода. Каждый день извлекающий, это извергающее, это отравляющее вещество. Если нет расплода, то есть изоля... вариант изоляции, я сказал, щавель, кислота, тут при... можете пушка этой сработать и так далее. Но в течение сезона всего строительная рамка, вырезать трутня. Э, на акацию можно заизолировать маток на акацию на 13 дней. Почему на 13? Потому что когда вы выпустите матку с изолятора, и она начнет сеять, то после первой изоляции уже расплод выйдет, последний печатный, а из второй активности матки его еще не будет. И вы после акации можете обработать щавелевую кислоту, хоть дымпушкой этой, препаратом быстрого действия. Потому что весь клещ будет на взрослой пчеле. Еще не будет печатного расплода. Ну и, соответственно, я перед этим говорил уже, отводки делаются. Это еще было за царя Панька. Это тема. Так делали, потому что видели что лучше всего не дать ему размножаться, клещу. А это формируется без расплодной отводки и обрабатываются соответственно, параллельно. И травы ложили разные едучие, и эрболотные, и богульник, и так далее. В общем, не случайно, клещ – это беда. И плюс еще, вы же не забывайте, в последние годы определили его ухищренность в том, что он не питается гемолимфой, оказывается. А куда же тогда деть нам ту, те постулаты ветеринарии тех времен 20-го столетия, когда клещ выпивает 5,4 микролитра гемолимфы за процесс зимовки. А он, оказывается, под пирогид и заходит, пробивает кутикулу и питается непосредственно белком жирового тела. Там о гемолимфе речь не идет. Новое последнее следование. Как, как не делать эксперименты, исследования. Это все, вот, кто настаивает человек на творческом подходе. Конечно, не ждать, не, не сидеть на всем готовом. Тут, тут одна, только один только изолятор матки перечеркнул такие важные постулаты прошлых, прошлой теории в пчеловодстве. И матка не является центром клуба зимующего, что наступили на грабли дважды на это. И, жировой, и принцип жиров, формирования жирового тела а тут еще клещ, пожалуйста. И матка булится, оказывается, не с 10 трутнями, а с 40 трутнями. И клещ питается не гемалимфоид. Как тут считать, что в пчеловодстве все уже известно, все уже выучено? Только качай и считай бабки. Так, слушаем дальше. Дело подходит уже. Так, к концу. Будут вопросы, слушаю.